Всех приветствую вас на своем канале. Сегодня седьмой, получается, день открытия кейсов. Открываю один кейс каждый день, пока не выпадет э, красный предмет или золотой. Сегодня я думаю открыть кейс призма. В принципе, здесь есть довольно-таки окупаемые предметы. Но не буду тянуть. Сразу открываем. Но перед этим прошу вас подписаться на канал поставить лайк. Так, ну давай хотя бы, хотя бы не вот это вот. Докатись, докатись. А, не докатилась. Ну, сегодня мы ушли в минус с гагадропа. Итог я выведу на экран сейчас. Есть отдельный плейлист, можете посмотреть другие серии.